Летящей походкой А я вышла из мая и всем наваляла Ты думаешь, ты сюда пришел, чтобы победить? Нет, братишка Ты проиграешь, я тебя уверяю Ты проиграешь от чего нам конкретно не хватает, так это сочных, смачных боевочек. А потому братишка Скретч решил снова поиграть в ТАПС. И захотел продемонстрировать вновь вам, как же все-таки должны происходить настоящие баталии. Ну что ж, давайте, ребятушки, погрузимся в эту атмосферу боевочек средневековья. Целью данного видео станет прохождение кампании. Посмотрим, докуда получится у нас пройти в этот раз. Дорогой телезритель, ставь, пожалуйста, лайкосик за видосик. Если честно, я очень люблю лайкосики. Они для меня как двигатель прогресса. Тебе совсем ничего не стоит, а я тебя взамен порадую крутяцким контентом. Ребятки, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки под видосы, и я буду радовать вас все чаще и чаще годным контентом. Ну, а мы продолжаем. Так, на чем же мы остановились в прошлый раз? Давайте с вами сейчас и посмотрим. Так, секундочку. Да, у нас первая вроде бы да, была веточка. Куда мы дошли? Мы дошли, ребятки, вот до, до медведи людей И сейчас мы с ними и столкнемся в неравной схватке. Так, ну что ж, начинается, друзья, у нас баталия. Против нас выступает, значит, вот такая группа медведей-людей. Вот столько тут у нас их много. Да, сейчас, секундочку, мы их всех можем осмотреть, да. Так, а как нам отключиться? Сейчас, сейчас, сейчас, секундочку, посмотрим, ребятки, как-то можно здесь... Камеры это тоже повращать. Я же все помню, как надо вращать камеры. Сейчас, сейчас, сейчас, друзья, во! Вот так вот мы, ребят, можем посмотреть этих медведей-людей. Вот такие, значит, у нас а, небольшие отряды во главе с вот таким вот большим и вообще безумным просто медведем, который, а, я как помню с прошлого раза, очень сильно начинает ваншотить, да, если близко к нему подходишь. А потому, я думаю, таких здоровиков необходимо вырубать какими-нибудь а, стрелами. Если вот эти спереди, они практически а, не особо так, да, дамажат, то вот эти здоровики они действительно дамажат и выносят. Так, ну что ж, давайте посмотрим, каких бойцов мы сейчас будем разобрать размещать. Так, у нас, значит, там есть раса. Я их называю римляне. И мы сейчас будем, ребятки, пробовать. Так, вот такие есть типы со щитами. Вот такие есть, значит, копейщики, которые могут кидать эти самые копья. Но это первое. И второе могут держать на расстоянии, друзья. Давайте попробуем. Выставим сейчас несколько копейщиков. Так, раз отряд. А два отряда, Надо выступить... Надо, короче, против каждого их отряда выступить свой отряд, который будет держать на расстоянии. Да, так, один, значит, копеечек. Вот тут по бокам попробуем поставим двух щитоносцев, да? Раз, два, да-да-да, вот так вот, ребятки, очков у нас достаточно для того, чтобы эм, как следует а, группировать свои отряды грамотным образом. По 1600 стоят у нас огромные вот такие вот буйволы. Но буйволы нам здесь ни к чему, потому что они прорвутся просто через мои вот эти вот э, заграждающие и начнут наваливать просто по э, врагу с лютой э, бешеной э, скоростью. Э, тем самым э, подвергнут себе опасность и их просто раздамажат. Нам нужны, ребятки, вот такие... Который со змейками. Кто, кстати, сколько такой один стоит? Это 300. Это тоже 300. И это тоже 300. Да, ребятки, вот таких вот поставим чувачков, которые будут у нас атаковать. Так, а это что такое? У нас интересно было узнать. А, это у нас какая-то баллиста, да. Бал... а Кстати, может быть, баллист поставить? Нужно несколько штук сразу же. Давайте попробуем а, с этой стороны поставим одну баллисту. Да-да-да, вот рядом с этим лучником. Так, вот с этой стороны баллисту. А, блин, плохо, что у нас а, а, спереди наши, спереди наши войска стоят. Надо бы поставить да, вот с этой стороны, чтобы здесь был пролетик небольшой. И с этой стороны мы также поставим, ребятки, баллисту Сейчас попробуем с помощью баллиста повоевать Возможно, что-нибудь и получится Так, ну а тут у нас будут еще по 120 Это копейщики, которых мы, наверное, еще поставим по штучке Укрепим, так сказать, центральную часть Вот таким вот макаром, ребятки, сделаем Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получится Итак, атака началась Пошли наши бойцы на бойцов врага И что, ребятки, творится? Вы посмотрите только Вот это, да вот это, я понимаю, битва. Только всех наших расшатали, ребят, благодаря тому, что у нас... Так, так, так, нужно сконцентрировать огонь на больших. Давайте атакуйте. Ох, мажут, а, эх, мажут наши баллисты. А здесь, значит, вражина а, буквально разматывает, буквально разматывает, значит, а, мою одну баллисту. А тут уже подходят жирные. Ох, как он улетел. Вы видели? Вот это урон. Вот это, я понимаю, вот это бы еще баллиста успела бы. Нет, ребятки, это проигрыш. Но урон от них по этим чувакам, я смотрю, идет бешеный просто. Один выстрел, да, в этого здоровика, и он просто отлетает на нереальное расстояние. Так, ну у нас проигрыш, и мы сейчас попробуем а, еще разочек а, сыграем. Да-да-да. Так, ну что ж, а, а, оборона у меня так себе, я бы сказал. Давайте попробуем сейчас усилим оборону еще лучшим образом. Змеи у нас будут для того, чтобы дезморализировать врага. А спереди мы поставим, наверное, все-таки щитоносцев. Давайте попробуем, чтобы они нас защищали, защищали до тех пор, чтобы враг у нас просто-напросто не прошел. Щитоносцы это будет пушечное мясо такое своеобразное. И мы сейчас их расположим, наверное, как-то вот так. Так, здесь будут щитоносцы. Да, их нужно поставить вот так вот поближе. Здесь будут три человека. Да-да-да, вот таким вот образом А Здесь, чтобы у нас был обстрел с И В эту и в эту сторону Здесь поставим 3 человека Будем, ребятки, сейчас экспериментировать Я должен затащить этот бой однозначно Так, 4, да, давайте еще одного вот здесь поставим Они будут чисто отвлекать внимание на себя Так, сюда-сюда И еще, наверное, по одному можно спокойно поставить Сюда один, сюда один И еще куда бы по одному, и не знаю даже, ребят, куда еще поставить по одному, но вот сюда давайте поставим одного, да, вот тут будет просто а, толпа целая, и здесь тоже будет толпа. Ну что ж, погнали, посмотрим, как они справятся. Погнали, ребятки, го-го-го! Так, значит, змейки пошли, змейки бросаются, отвлекают одновременно, и выстрелы, ребятки, выстрелы из баллист, они просто мега выносящие, но, к сожалению, долго перезаряжаются, в том числе и лучники, долго перезаряжаются, не хватает нам! Вот это выстрел, я понимаю, вот это было то, что нужно и змеи, смотрите, ребятки, как действует Змеи помогают очень сильно, они, они по позволяют нашему врагу чувствовать себя неловко. Но видите, что происходит? Этот гад, он только подошел с одного удара вынес целую баллисту, ребятки. Сразу же я безрелье. стреляю же этого чувака, стреляй, гонь, заряжай выстрел. Но ну! змея уцепилась и не получается, не получается. Баллисту сломали одну и баллисту ломает другую. Так он тут борется со змеей. Змея ничего не делает, естественно, она так себе персонаж. Она пытается кусать но он не может прорваться. Он что-то пытается здесь сделать. Но у нас остался только лишь один человек, которому сейчас, походу, дадут по голове. Вот так вот он нас отлетает просто с треском. Так, ну ничего, ребятки, не стоит отчаиваться. Сейчас мы попробуем... Какую-то другую тактику. Так, это у нас тактика была с Зевсом. Я ее, кстати, пробовал. Но она почему-то не помогла. Так, убираем, значит, баллисту одну. Убираем вторую. Убираем третью. А, быки, значит, копи. А, бол... это у нас баллисты были. А если поставить чуваков больше со змеями? Давайте, кстати, так и сделаем. У нас есть... А... Нападение наше, да, которое будет отвлекать И есть чуваки со змеями Вот сейчас мы и постараемся, ребятки Продавим этими змеями У нас получится или же нет По 4 поставлю чувака с каждого фланга Ну что? Ну что, медведи, подобные создания, сейчас у вас очень много змей будет атаковать, смотрите, что получается у нас, очень много змей, но ну, я думаю, что эти змеи должны справиться, друзья, давайте, перезаряжайте по-быстренькому, давайте уже, давайте, не хотят наши ребятки-лучники перезаряжать почему-то здесь уже всех разваншотились, вот, смотрите, пошли змейки, отлично! Они атакуют врага очень бодренько, но этого недостаточно. Мелкие даже еще остались. Так, атакуйте большого, атакуйте, он уже идет к вам. Летящей походкой. А я вышла из мая, и всем наваляла. Смотрите, сколько змей на этого чувака бросается. И они не могут с ним ничего... Ох, завалили Походу, да, завалили, ребятки З... Яд змей действует на этих бугаев Да, смотрите, как хорошо справляются змейки Это очень-очень хороший ход Я даже не знал, что получится, вы смотрите, что происходит Просто змеи на них кидаются И они ничего не могут сделать Они пока от змеи отбиваются а, Пока отбиваются, а, вы, выигрывая Нам время, а наши лучники перезаряжаются И сейчас будет еще одна атака, я, наверное, думаю Что финальная, вот так вот, да, друзья Черт побери, да, я наконец-таки Допер, оказывается, нужно было использовать просто тактику со змеями. Она замечательно работает в этом противостоянии. Ну что ж, идем дальше, друзья. Победа, это очень-очень была тяжелая победа для меня. Так, идем дальше. У нас 6300. Здесь три чувака здоровенных, да, которые реально могут тащить и это очень-очень настораживает. Так что мы сделаем здесь? А будем же мы использовать опять тактику со змейками? Или же попробуем какой-нибудь другой вариант? Смотрите, какие бравые! Мы бравые ребята! Мы бравые медведи. А вот тут у нас в центре есть вишенка на торте, которую будет сложно размотать, потому что они втроем. Ага, ребятки, еще есть и лучники. Ты чё на меня своими глазами бестыжми смотришь ты? Ты думаешь, ты сюда пришел, чтобы победить? Нет, братишка. Ты проиграешь, я тебя уверяю. Ты проиграешь. Стопудово, отвечаю тебе. Да, учти и заруби себе на своем носу, но у него ведь нет носа. Заруби себе, короче, на чем-нибудь, что у тебя выдающиеся. Ну, а мы, ребятки, начинаем. Так, кого же нам поставить против них? Давайте посмотрим. Так, у нас, значит, есть буйволы. 6300 очков. Сколько бычар нам получится поставить? Три быка точно можем поставить, но одного не хватает. Так, Зевсы. А может быть, а если, а если тактику с зевсами попробуем, провернем. Давайте попробуем. Раз зевс, два зевс, три зевс. Три Зевса и а, спереди поставим троих копейщиков, которые будут стараться хоть как-то держать врага. Получится ли удержать, я не знаю. Ну что ж, давайте попробуем, ребятки, для начала вот так вот. Три а, у нас Зевса будет. Здравствуйте, я Зевс, повелитель грома и молнии. Я пришел сюда, чтобы вырвать зубами победу. Мне необходимы этой земли. Я стану властителем мира всего, мать вашу. Вы верите в меня? Верьте в меня, я ваш бог, волшебник и король. Да, вот такой вот у нас Зевс, просто уверен в себе, готов рвать и метать. У нас таких три, кстати, типа, да, самодовольных. Ну, сейчас мы посмотрим, как эти самодовольные типы справятся, значит, с нашими а, медвежатами. Медвежата, кстати, сильные, у них есть три буйвола, которые просто могут расшатать всех. Так, молнии пошли, вы смотрите, что происходит. Зевсы просто сходу расшатали всех, вообще просто не заморачиваясь, ребятки. Три Зевса, это, это серьезно, я смотрю, для врага, но вот эти типы, да, которые уже идут сейчас... Им вот эти молнии, они не особо... А, не особо сильно по ним дамажат. Смотрите, сколько у него в животе молний. Тебе не лишнего? Нет, медведь? Один, похоже, уже отпал, но этого мало, друзья. А, один удар... Один удар Зевсу, и Зевс отлетает. Но они втроем, друзья. Это просто имба. Да, все таки наши Зевсы затаскивают. Действительно, сегодня Зевсы захватили эти земли, и они работ сработали просто отлично. Я не думаю, что эта тактика затащит, но, ребятки, помогло как-то прям с первого раза. Что тут у нас дальше? Ох ты! Какую-то странную тактику я наблюдаю против себя. Почему они выдвинули вот эти вот лодки? Почему они хотят меня атаковать с этих лодок? Они куда их собрались отправлять? В какое плавание? Здесь живет везде. Вы чего? Вы совсем, что ли, с дуба рухнули? Какие нафиг лодки? Кто тут на ваших лодках будет плавать и почему они вдвоем держат такую толпу? Да, на самом деле эти медведи очень сильны, потому что два чувака держат целую лодку с тремя чуваками. Это на самом деле очень серьезное заявление. Так, ну что ж, попробуем, ребятки. Кого же нам выставить против них? Я даже не знаю. Давайте посмотрим, надо бы сначала понять, как у нас атакуют э -э эти лодочники Сейчас я сделаю, значит, одного буйвола и мы посмотрим, ребятки, пускай тестовый буй... буйвол запущен Вы меня звали, милорд? Сейчас сделаю! Сейчас сделаю, будет сделано, готов! Погнали в бой, атака! Все, поехал наш буйвол, он врывается просто... Ой, про... и все? И как так? Как это можно назвать? Я так понимаю, просто эту лодку уронили на буйвола? И просто-напросто одним ударом его слили. Ну как же так-то, а? Вот теперь мы поняли, как эти лодочки у нас работают. Поэтому надо, ребятки, эти лодки сначала ушатать прежде чем приступать к атаке. Я думаю, что надо будет отойти подальше, да, и тогда уже приступать. Так, буйволы нам здесь не особо помогут. а Кто нам нужен? Так, так у нас 6 тысяч очков, кстати говоря, да. А, один Зевс нам точно поможет. Они, кстати, дальнобойщики. Да, давайте посмотрим, насколько же атака действует далеко у Зевса. Так, Зевс идет такой уверенный в себе. Раз, два. Смотрите, что творится, а? Они пошатнулись, но они все-таки не упали. Смотрите, что творится, а? Молнии, конечно же, отскакивают, но не так сильно. Вы смотрите, что они творят. Они просто скинули на нашего Зевса две лот, но он, к сожалению, не умер Вы что, смотрите, у нас один Зевс тащит практически всю пачку Смотрите, что творится Ну, естественно, они его замочили Но он э, дал понять, что с ним шутки плохи А если таких три будет? И что, наши Зевсы опять затащат, если они втроем будут? Давайте, ребятки, не будем париться. Один Зевс, это у нас 2000 очков. Поставим три таких и посмотрим, что у нас произойдет. Да, просто вот так вот. Раз, два, три. Зевсы сегодня у нас рулят. Они действительно боги, короли. И они затащат, я уверен в этом. Так, Зевс номер два прибыл. Зевс номер раз прибыл. Зевс номер три готов. Погнали, погнали, погнали. Гоу, гоу, гоу, старт. Посмотрим, ребятки, а втроем что они сделают? Так, идут Зевсы, значит против нас выступают Норды. И начинается, ребятки. Так, пошатнулись, но не упали. Так, одна лодка опрокинута, вторая уже почти опрокинута. Почти, почти, почти. Ну сейчас, по-моему, они ее скинут на нашего Зевса. Да, не получается у них пока что. Вот, полетела лодочка, да дадам, по голове нашему Зевсу. Но ему это ни по чем, как говорится. Он готов дальше накидывать. И смотрите, что происходит, да. На Изи просто раскидали всех абсолютно. Остался последний герой. И у него ничего не получается. Последний герой на заднице с дырой. Быстренько слился. Ну да ладно, ребят, выиграли. Выиграли мы тактика с Зевсами рулит. Ну, а мы, я так понимаю, прошли а, кампанию, не так уж трудно было, мне тут, значит, меня благодарят, то, что я попробовал, и на самом деле мне понравилось. То есть, компания была достаточно легкая, я бы сказал, да? -э так, ну, это первая, ребятки, была компания Introduction, дальше идет Adventure, а, давайте попробуем в Adventure сыграем и посмотрим, что же нас здесь ждет. Так, здесь нам дос доступно, я смотрю, все расы совершенно, все просто, да. Это кто тут такие вообще? Какие-то досели невиданные расы у нас есть, смотрю. Капитан какой-то. Это просто какие-то жесткие, жесткие игроки, которых я еще даже не видел. Четыре это что такое? Это что за, за махина такая? Интересно бы узнать, да? Тысячи, <с�ит> это значит садник Так, а, не, а вот это за что такое? Какой-то танк просто огроменный, но я его, если честно, даже не пробовал. Здесь у нас что такое? Какой-то с хвостом чувак очень серьезный. Так, 1500 какая-то. Ох, нифига себе, баллиста. Смотрите, сколько в ней зарядов. Она, мне кажется, одна может расшатать целую пачку. Это кто такие? Что за, блин, непонятные действия они какие-то. Так, давайте, ребят, смотрим, кто тут еще есть, какие расы. Ну, против викингов я играл, да. У них были самые серьезные, серьезные это вот эти вот типы. Хотя они и медленные, но они реально наваливают. Так, а это вот те самые лодки были, которые я... Смысл которых я не совсем понял. Надо за них просто учиться играть. Так, за викингов я играл. За этих, значит, я тоже играл. Так, ну что, мне тут предлагают, в общем-то... А, ну просто, я так понимаю, делать спарринги, что ли, или что-то в этом роде, не знаю, давайте поставим одного и стартанем, что, что происходит, так, что у нас там такое, повыпадали просто из ниоткуда, смотрите, друзья, как у нас происходит, у нас просто враги повыпадали вообще просто из кустов, это у нас кто такие, то ли они рандомно выпадают, я не знаю, то ли как. Это у нас, значит, самая такая первая раса Вроде как, которых я уже встречал Но, естественно, они вынесли моего парня Так, давайте попробуем побольше поставим Так, а, мы здесь поставили чувака со щитом Но мы сейчас поставим против них фермеров Так, фермеры будут вот такие Это обычная пьянь, которую можно Наставить, кстати, наспамить очень много Давайте попробуем, сейчас наспамим Целую толпу вот этих вот алкоголиков Которые любят, кид любят кидаться И сейчас будет врагу очень-очень жестко Потому что тут просто разъяренная Толпа, а, не вменяем поддатых немножечко людей, которые сейчас будут выносить всю пачку. Давайте просто сначала вот этих вот алкоголиков выставим. Ой, как много мы нас памяли! Смотрите, что происходит. Тут сколько? 60 штук. Офигеть, ребятки, 60 штук. Посмотрим, кого он против нас выставит. Так то же самое, друзья. Попадали, значит, с деревьев у нас пещерные люди. И против них, ребятки, целая армия а, а невменяемых алкашей. Что они будут делать? Смотрите, они бросаются на щиты, пытаются прорвать. Да, давят массы просто. Это просто ужас какой-то. Они массы просто давят друг подружки, ходят как зомбаки какие-то. Смотрите, что творится. Они просто как зомби. Они просто на зомби, они утаскивают его куда-то, смотрите, он ломает его, он ломает, офигеть, вот это, вот это капец, вот это трешак, смотрите, они просто на себе поднимают, просто массой давят, чисто массой работают, Ну и, кстати, наших очень много полегло здесь, очень много, наверное, они не справятся как бы много их не было, да, этих алкашей, но они как бойцы, они, естественно, ничего серьезного не представляют. А здесь есть достаточно серьезные мужички, которые реально могут повыносить. Типа вот этот вот чувак, значит, с такой вот орлиной маской, да, он реально может выносить пачками. Просто у нас два алкоголика осталось, и сейчас они откиснут очень быстро. Так, последний остался. Давай, родной, на тебя вся надежда. Ох ты, как он кидаться умеет. Нифига себе, по голове. Вы видели этот удар? Это было жестко, конечно же. Да, да, да. Нельзя было так делать. зачем ты так, зачем так больно бить-то? А? Как он лихо все-таки расправился? Как он лихо жесткий, типа. Это была очень плохая затея, поставить таких низкоэффективных бойцов. Сейчас попробуем с другими поиграться, давай, с камик. Так, кого же нам еще поставить? Так, ну, алкоголики, они чисто для, мас для массовки по понадобятся. Так, вот эти, кстати, да, вот эти бы неплохо нам подошли. Но давайте попробуем мамонта. Давайте попробуем Мамонта. Я знаю, что Мамонт а, у вот этих вот а, очень хорошо решает в, этой, в этом всем деле. И, возможно, он даже и затащит. Так, мы можем, кстати, из разных а, фракций набирать себе бойцов. Давайте еще поставим вот такого типа. Да, один, короче, Мамонт. И вот такие типы будут следовать у нас чисто за Мамонтом. Так, не хватает нам. А, 120 осталось. Кого бы поставить еще? Еще. Кого бы поставить? Так, сто. Ну и один у нас мечник будет. Вот здесь, вот с этой стороны. Все, погнали. Гоу-гоу-гоу. Мамонт должен затащить. Так, вот он, мамонт, врывается. Полетели бутылочки. Мамонт сейчас будет раскачивать всех, расшатывать просто так. Од одного затоптал, практически не заметил, да. Идет дальше наш мамонт уверенный поступью. Просто проходит по своим врагам, не замечая их. Посмотрите, даже топовые какие-то бойцы, они сливаются просто на раз. Я думал, для мамонта это будет не проблема Задавить целую пачку Да, его сложно очень завалить У него еще очень много хпшечки Да, и он просто топчет всех Смотрите, он вообще беспринципно топчет Наваливает, ха, -ха класс Классно, осталось два человечка Так, на даже наши все остались О, как так-то, а? Мамонта завалили, ребят, первый раз такое вижу чтобы мамонта вырубили это просто капец. Как так-то? И вроде не столько много врагов было, но мамонты вырубили. Остался один самый стойкий. И он не понимает, куда ему метаться. И вырубает и его, мои вот эти вот бойцы. Как хорошо, что я вас взял, чуваки. Респектос и уважуха вам. Благодаря вам мы затащили этот бой. Мамонт не затащил, а вы вдвоем, можно сказать, сделали нереальное. Молодцы. Респектос вам и уважуха. Так, ну а мы едем а, дальше. Следующее мероприятие у нас. Так. Идем дальше, друзья, у нас тут, смотрю, опять селяне, да, против нас в большом количестве, у них вот такие вот вилы, которые якобы насаживают, непонятно что, сена, да, вилы и сена. все логично, что я могу сказать, вилы и сено, так, а кого мы против них, интересно, выставим против селян? Пройтись просто мамонтом, ну, как-то не очень, да, эффективно, давайте мы попробуем в них с катапульт понакидываем, достаточно нам будет вот такую катапульту поставить, одну, так, в секундочку, а, на своей территории надо ставить. Давайте попробуем, ребятки, вот сюда поставим катапульту, где-нибудь вот на этом удалении, на небольшом, так, это у нас отхилка, это у нас эм, рыцари, которые будут, можно, можно даже их поставить на удержание, так, давайте, знаете, как сделаем, вот так вот, король, король, который будет у нас э, выходить, так, а здесь у нас что, лучники же есть, нет, нет, здесь только копейщики, здесь ближнего бо э, ближние бойцы, Бойцы ближнего боя. И давайте кучу лучников наспаем По 140, да, они у нас. Будем, будем пытаться дальнобойными средствами вынести нашего врага. И лучников целую кучу. Сейчас наспаем Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Кстати, лучники в пигово вот против вот этих, которые все не справляются. И я думаю, что им действительно будет плохо. Надо кого-нибудь... Так, короче, три лучника сюда. Три лучника сюда. Плюс у нас должен быть какой-то рыцарь. Который будет держать ряды. И для рыцаря нужна отхилочка. Вот сюда поставим раз отхилочку. 180, да, но он стоит 650 рыцарь. Так, и а, у рыцаря будут несколько маленьких рыцарей. Хотя нет, давайте лучше мы еще одну отхилочку поставим. Которая, которая точно не помешает. Ну и 250 у нас остается. Ну что ж, а, поставим еще тогда несколько... Точнее, одного, а, значит, лучника и одного мечника куда-нибудь сзади, который будет на подхвате. Ну что ж, выдвигаемся, посмотрим, получится у нас расшатать вот эту группу селян. Бравых селян, которые, смотрите, как э, Уверены в своих силах, да Одни, значит, с вилами, другие Как-то обмотались сеном И думают, что им ничего за это не будет Мы, типа, не пройдем сквозь, сквозь вас, да Но сейчас посмотрим, ребятки Сейчас посмотрим, делайте ваши ставки Зрители, а мы начинаем В бой, в бой, в бой, так, погнали, погнали Отхилочка пошла, а рыцарь идет впереди Главное, чтобы его наша катапульта не вынесла Бабах, вот это выстрел, а, вот это было Классно, просто все разлетелись, как кегли Так, рыцарь вырывается, но рыцарю надо хилить Хилы, подходим, подходим, не стесняемся Рыцарь в одного здесь не справится Ох ты, мои же лучники Вырубили моего хила Как так-то, друзья, как же так-то А здесь что-то, смотрю, все застопорилось Как же так, ну то, ну все, катапульту заряжаем Давай, выноси уже его, баба Это было эпично Конечно, вот этот удар Надо бы отметить То есть на одного пришлось Целый огромный камень, друзья Ему просто снесло крышняк так еще никому крышняк не сносило, как этому типу сейчас снесло. Это кто, заряжающий, что ли, здесь висит, а? Этот тип, наверное, заряжал и не успел отойти, как они уже, как второй тип выстрелил. Чё же вы творите Это совсем головами не думаете. Смотрите, что произошло. Он просто повис на этой катапульте. Да, весело, конечно, получается здесь. Веселый у нас батл-симулятор. То есть, получается, вообще, все делают то, что захотят. Никакого регламента нет ни у кого. Абсолютно... Все делают, что захотят. А этот рыцарь так и остался у нас позади. Он охранял нашу а, катапульту, собственно говоря. Ну что ж, вот такой вот бум у нас получился. Итак, селян, значит, мы раскидали. Кто же следующий против нас? О, это опять селяне, только уже в, практически в какой-то в мини-крепости. Да, они вот за таким вот бортиком сидят. Так, посмотрим, какие войска против нас. Это такие же опять чуваки в сене. Это у нас опять чуваки в сене. Это раз. А еще кто-то есть? Что, больше нет никого что ли? Ахахаха. Я думал против нас гораздо больше будет чуваков. А это опять чуваки в сене, только они за вот таким вот укрытием. Я думаю, что нам а, таких бойцов как лучники будет вполне достаточно. Давайте попробуем за какую-нибудь другую фракцию сыграем. Я хочу сыграть вот за этих, за викингов, которые были как-то раз против меня. И я сейчас посмотрю, как у нас будут справляться вот эти здоровяки. Нес не несколько человек я поставлю. У них очень много хп, я так понимаю. Не посмотрим, как они будут справляться по 850 а, каждый и кого же еще можно было валькирия валькирия кстати тоже а, стоит а, 500 и я посмотрю это у нас что такое это с двумя мечами я так понимаю дамажащая какая-то штуковина и 160 стоит луч, лучник 90 это кто такой это похоже обычный боец да это у нас просто обычный боец, даже похоже Женщина, я не знаю, правда, что он делает, ну что ж, ребятки Приступаем, долго не думая, так, погнали наши бугаи Вот такие вот чуваки у нас выступают Значит, да, против нас, значит, чуваки В сене, и Валькирия просто налетает Смотрите, как она посметает а, Добрую пачечку и сразу же отваливается Ну все, этот с головы прям в толпу ворвался Ну все, пошла жесткая грубая сила Сейчас будет просто Ваншот, только я не знаю, ваншот кого Будет это, скорее всего, ваншот врага Потому что вот эти типы, они с очень Огромным количеством хп и до Замак у них внушительный, вырубает просто на раз, да, друзья, затаскивают наши медведи, бородачи брутальные, против которых, ну, реально сложно выстоять, да. А то, что с них, с этих селян взять, они просто отлетают, как вафельные. Ну что ж, поехали Ой. дальше. Очередная победа. Что, какое нам следующее испытание поднесут? Да, это опять этот замок, в котором нам предстоит... Так, смотрим, друзья, это кто такие тут наверху? Это кто тут такие? Это, похоже, алкаши же, да? Против нас что? Это просто алкаши и все. А больше никого что ли? Давайте посмотрим, кто здесь вообще есть. Давайте выставим, значит, одного какого-нибудь бойца. Так, это что у нас такое вообще? Не понимает. А, почему у меня 120 всего? У меня всего, друзья, 120. Это просто испытание какое-то. Давайте посмотрим, кого можно за 120 выставить по, -по, -по, по хлеще Вот этого типа выставляем с копьем. Посмотрим, ребятки, далеко он сможет пройти или нет. Тут же у нас просто два пьяницы. Два пьяницы против нас, и у нас идет один чувак с копьем. Интересно, надолго его хватит или нет. Так идет, один пьяница. Чувак, с копьем высовывается у него. Раз, копье кидать, промахивается. Это очень плохо, потому что пьяница он любит набрасываться. Вот так вот. И начинается бойня, друзья. Но, на, на, пошла жара. Два гопника напали, значит, на одного древнего человека, первобытного. Один ему поддых зарядил. Вы смотрите, какой нехороший прием был. Это против правил, чувачок. Вы смотрите, что происходит. А, это просто-напросто. Какое-то жесткое было избиение. Он ему просто поддых зарядил и наш слился. Ну что ж, это явно был нечестный бой. Давайте посмотрим. Посмотрим, кто у нас еще есть посерьезнее. Нам сюда нужен боец реально посерьезнее. С какой бы фракции взять? Так, здесь у нас кто есть такие? Так, у нас 120, и здесь мы уже не проходим. Брать копейщика с вилами, я думаю, это не вариант. Да, давайте посмотрим, кто у нас еще есть пожестче. Можно поставить, кстати, рыцаря с мечом. И вот, кстати, этот парень может, наверное, справиться, потому что у него должен быть в ближнем бою урон неплохой. Ну что ж, давайте против этих двух пьяниц выставляем рыцаря. Погнали, справится ли же наш рыцарь с этой задачей? Так, ну все, наш рыцарь, значит, пошел на свидание со своей любимой женщиной, а тут вдруг на него из-за кустов, из-за угла, так, куда то он пошел? Да, он пошел к своей женщине, а тут из-за угла на него нападают гопники. Че, сиги-семки есть, нет? Давай выворачивай карманы, слышь, мы тебя сейчас будем шманать. Давай сюда все, что у тебя есть. Так, одного вышатал, сразу же с одного удара остался еще один, он держит его за руку. Что же он сделать? сделает? Да, рыцарь, кстати, справляется с этой проблемой просто на... Ура! Он наказал этих негодяев за то, что они тут просто так бегают и шманают честной народ. Да, рыцарь молоток. Ну а мы, ребятки, продолжаем. Победа. Да, нестандартные бывают поединки. Так, против нас толпа просто таких алкашей. Просто офигенная толпа. У нас 3000. Кого бы вызвать-то? Я не знаю, кто у нас вообще есть помощнее. Вот это, кстати, кто такой? Давайте попробуем вот этого бойца, я еще его, кстати, не пробовал, это у нас какой-то пират, э, я так понимаю, какая-то атаманша, что ли, давайте посмотрим, как она против алкашей будет выставлять. так, толпа алкашей, пошли, пошли, пошли, женщина, значит, на них идет, врывается и просто начинает раскидывать, да, сложно ее зашатать одну, но толпа, я думаю, решит свое дело, они просто ее таскают на себе, смотрите, ох ты, вы видели, что произошло, она просто расшатала одним комбо. Всю толпу, вот это эп эпик, просто эпик, друзья, обалдеть, я даже не думал, что она так умеет, это просто какая-то эпичная женщина, вы смотрите, что она сделала сейчас только что, она сделала нереальный финт, и все вот эти, вся вот эта пачка алкашей, она буквально разлетелась в пух и прах, замечательная комбо, мне, кстати, понравилась, да, этот, эта тетенька, Которая вот так вот магиет. Да, она реально могёт. Так, ну что, следующий, кто он против нас будет выступать, давайте посмотрим. Так, следующий бой. Вот эта карта, кстати, мне знакома. Я тогда как-то в прошлый раз на ней тоже парился. 300 очков у нас всего. И против нас барды, блин. Я помню этих бардов, которые постоянно убегают. Нам как-то надо их достать, короче говоря. Это реально, блин, проблема. Потому что они постоянно уходят куда-то туда, где их просто не достать. Так, нам нужен какой-нибудь боец половче ловкий какой-нибудь боец. Давайте мушкетера поставим. Попробуем, ребятки, поотстреливаем нашим мушкетером. Да, охота на бардов началась. Давай, мушкетчик, действуй, действуй. Так, выходит наш мушкетер. Вышел дед на охоту с ружьем. А где же дичь, говорит он? Где же дичь спряталась? Сейчас найду! Вот сейчас как найду и вам не поздоровится, ребятки! Так, ищет, ищет наш охотник дичь. Ну что ж, он найдет здесь дичь или нет? Так, вот дичь у нас спряталась здесь в кустах. Так, наш охотник начинает ваншотить. Наши все, значит, барды испугались его и прыгают вниз. Блин, что так большинство из них попадало? Так, началась охота. Наш, наш значит Наш, значит, чувак с ружьем стоит и не знает, что делать. Стреляй, чувак, огонь! Ну! Блин, не достает он, у него, кстати, разрывные, я смотрю, заряженные Заряди нормально, <с> Неразрывной чувак, и выстрели прицельно Ну что, ну что, давай, попробуй еще разочек, ну Получится, нет, достаточно. О, вырубает просто в голову, вы Ваншот, хедшот просто, молодец Охотник-то наш, вообще имба просто против них всех Так, еще двое, две уточки затаились тут в кустах и ждут своего выстрела Так, ну что, заряжай солью и огонь Ага, один готов прямо туда, куда хотел, прямо туда, молодец Охотник у нас это просто имба. Ну что ты здесь стоишь, жмешься в уголке? Выходи, дичь, говорит наш охотник. Не хочет она выходить, и тут он заезжает. И победа, друзья. До победного дрались. Ну, вообще сложности никаких не составило. Разогнали толпу бардов. Что-то они здесь просто разбушевались, я смотрю. Но наш охотник справился. Так, кто у нас здесь? А тут у нас, ребятки, толпа до исторических людей опять собралась. Так, давайте глянем, кто у нас тут. Это кто такие... 5000 очков, и мы сейчас просто-напросто кинем своим взором. Это у нас значит шаманы. А, вот эти, кстати, типы опасные. Если... А, нифига себе, защита и шаманы. Не-не-не, против них просто так не попрешь, потому что они могут пачками расшатывать. Шаманы это вообще такое зло. Смотрите, тут просто шаманская какая-то вечеринка. Офигеть, я помню, они, кстати, жестко могут дамажить, особенно а, толпы врагов. Поэтому давайте просто поставим сюда кого-нибудь а, посерьезнее. Так, это кто такой? Это кто-то на лошади у нас, да, я так понимаю, Раз, Да, это, кстати, копейщик. Ну, я не знаю, поможет, он, наверное, не поможет нам ничем. Так, это кто такой? Четыре ребятки. Это что такое вообще? О, нифига себе, вот эта установочка. Вот это я хочу попробовать. Давайте попробуем, получится ли у нас этой установки вырубить всех. Тысячи еще остается. Тысяча, друзья, остается. Я, наверное, думаю, что на тысячу мы кого-нибудь поставим сюда. Так, это кто такие вообще? Это кто такие? Это чуваки, которые рисуют, да? Творчеством будут заниматься. Отлично. Так, 200, 150. Это кто такие вообще? Ага, это у нас сейчас со шпагами. А со шпагами вообще они нужны будут? Нет. Давайте поставим каких-нибудь лучников, которые умеют далеко стрелять. Да, а, два лучника сюда, а, два лучника сюда. И, наверное, тогда уже третьего суда Все, погнали, посмотрим, на что способна эта штука Ох, какая штука жесткая вообще Смотрите, это просто пушечная Какая-то передвижная установка, которая Что интересно делать? Давайте посмотрим Так, пошла жара, вы смотрите, что происходит Это просто имба какая-то Она просто всех раскидывает Раз, раз, раз, раз, как быстро она перезаряжается У них просто не было шансов У них просто нет шансов Это пушечное мясо, и плюс они куда-то улетают да, да, да. Они почему улетают? Это просто... А, это из-за того, что лучники в них запускают. Нестандартный подход, кстати, к стрельбе у лучников. Они просто стреляют, и вот эти наши противники, они просто улетают на воздушном шаре. Я улетаю на большом воздушном шаре, и я не знаю, я ничего не знаю... И у меня в глазах лишь звездочки летают, а улетаю я лишь на воздушном шаре. Да, все разлетелись. Мы опять побеждаем. Ребятки, изи-изи, черт возьми, на изи всех вынесли, просто раскидали в легкую, в легкую вообще. Ну что ж, повеселились мы сегодня на славу. Мне очень понравилось, если честно, играть в ТАПС в очередной раз. Реально, игрушечка для фана реально успокаивает нервы. Да, можно так сказать. Не напрягаясь, можно в нее играть вообще в любое время дня и ночи. Это просто интересная игра, если честно, мне нравится. Ну а что ты, дорогой зритель, думаешь по поводу игрушечки под названием ТАПС? Любишь ты в нее играть или нет? Пиши, пожалуйста, в комментариях мне свое мнение, братишка Скрэч тебе непременно ответит. Ну а если ты хочешь, чтобы я дальше выпускал видосы по ТАПСу, давай наберем на это видео хотя бы 450 просмотров и 50 лайков, и братишка Скрэч будет дальше пилить видосики, будет устраивать различные баталии, будет сравнивать бойцов, будет много-много-много чего интересного, ребятки, творить в этой замечательной... Игрушечки под названием uh, Taps. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!